Лен, я сегодня задержусь на работе. Да, с человеком надо увидеть. Сережа, слушай, мне с Ленкой нужно встретиться. Ага, позвонила, представляешь? Все, давай, я перезвоню. Пока. И все, я позвоню. Пока. Курить вредно вообще-то, но смотришь шикарно, прям роковая женщина. Да уж. Да что у тебя случилось-то? Дом что-то опять? Что случилось? Мне кажется, Сергей обо всем догадывается. С чего ты решила? Не знаю. Не а может, у меня паранойя? <смех> Скорее всего, паранойя. Не смешно. Я вчера дома Facebook открытым оставила. Чуть с не сошла. И чего? Я тебя всё туда не пишу. А если ты написал? Все хорошо. Иди сюда. Я устала. Слушай, я так больше не могу. Начинается. Игорь, ну ты же не маленький. Ты же понимаешь, что Сергей хороший человек. Он отец моей дочери. Я не хочу делать ему больно. Да ты заботливая жена. Да, заботливая. Я рад за твоего Сергея. Не издевайся. А? Да что ты хочешь-то? Расстаться? Да. Ясно. Пей кофе лучше. Игорь, я серьезно, это нужно сделать. Да я понял, понял. То есть, ты боишься потерять человека, которого не любишь, который бревно в постели. Он такой родной, преданный, хороший. Игорь, ну не начинай. А, и отец твоего ребенка. Да. А еще он несет ответственность за него. А еще я живу в его квартире. Ты же меня к себе не возьмешь? Твоя жена будет против. Сейчас. Алена, да, привет. Что-то случилось? Ну что свалить-то? Блин, черт, опять температура что ли? Ладно, напиши мне список лекарств, я все куплю. Давай, Пока. Сын заболел? Да, Ленка просила лекарство купить. Me, yeah. К черту всё! Я тебя провожу. Не надо. Я сама дойду. Не пиши мне пока, хорошо? Я маякну тебя. Мы уже третий раз расстаемся за последние два месяца. Нет, понятно, что это рано или поздно закончится. Но, если честно, не хочется этого. И не надо на меня так смотреть. У вас такого не бывало, что ли? Сколько таких, как мы, на этой планете? Жизнь. Как в дешевом мелодраме.